Всем привет! У нас новое поступление товара. Мы получили часы премиум аналог Apple Watch, смарт Watch, GS8 Max. Сейчас мы их распакуем и посмотрим. В комплекте инструкция такая большая. Сами часики, черный браслет водоотталкивающий и зарядка беспроводная в виде таблетки. Большой выбор циферблатов. Активное боковое колесико и кнопка. Плавный дисплей. Музыка, погода, будильник и много разных других функций. Также здесь есть входящие, исходящие звонки можно принимать. Безрамочный, как вы видите, дисплей, диагональ 45 миллиметров. Также у нас есть в наличии часы. В розовом цвете. На днях обязательно сделаю видеообзор. Покажу, как подключать часы к телефону. Сейчас в преддверии новогодних праздников цена этих часиков 2150 рублей. Доставочка у нас по всей России. Пишите, не стесняйтесь, обязательно всем отвечу. Не забывайте подписываться на наш YouTube и телеграм канал, чтобы следить